Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, совместное заседание Палат Федерального Собрания для заслушивания послания президента Российской Федерации объявляется открытым. Прошу Владимира Владимировича Путина представить послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые председатели, Палат Федерального Собрания уважаемые депутаты Государственной Думы члены Совета Федерации мы вновь собрались в этом зале чтобы подвести итоги за год и поставить задачи на предстоящий период наши цели неизменны демократическое развитие России становление цивилизованного рынка и правового государства и самое главное повышение уровня жизни нашего народа. Здесь есть достижения, хотя и небольшие. В прошлом году продолжился экономический рост. Удалось создать новые рабочие места. Численность безработных сократилась на 700 тысяч человек. Реальные доходы граждан выросли почти на 6%. Год назад мы ставили скромную но чрезвычайно важную задачу добиться, чтобы средняя пенсия в стране превзошла, наконец, прожиточный минимум пенсионеров. Сегодня, можно сказать, эта задача решена. Люди увереннее смотрят в завтрашний день. Многие начинают строить долгосрочные личные планы, стремятся получить образование и новые профессии. И, видимо, не случайно что прошлый год был для России рекордным по числу студентов. После целой эпохи дефицитных бюджетов, когда мы тратили больше, чем зарабатывали, второй год подряд бюджет сведен с профицитом. Есть продвижение в развитии инфраструктуры рынка, в укреплении гарантий частной собственности, в основном за счет совершенствования законодательной базы. Отмечу принятие земельного и трудового кодекса, пакета по пенсионной и судебной реформам, дебюрократизации экономики, совершенствованию налоговой системы. В Гражданском кодексе появились важные для людей разделы, такой, например, как раздел о наследовании. И сегодня я хочу поблагодарить Федеральное собрание и правительство России, которые весь этот напряженный период конструктивно взаимодействовали, были, очень часто были, эффективными партнерами. На фоне укрепления политической стабильности постепенно улучшается деловой климат в стране, раздвинулись горизонты государственного и корпоративного планирования. Предприниматели строят свои планы уже в расчете не на месяцы, а на годы. Мы своевременно, а порой и даже с опережением обслуживаем внешний долг. Более чем вдвое выросла суммарная капитализация российских компаний. Начал расти несырьевой экспорт. За год на четверть увеличились поставки машин и оборудования за рубеж. После десятилетнего перерыва мы вернулись на вторую позицию в мире по объемам производства нефти и на первое место в мире по торговле энергоносителями. И нам необходимо с умом распорядиться новым положением страны в мировом экономическом сообществе. Все это постепенно меняет отношение к нам и в мире. Улучшение экономической ситуации отмечается международными рейтинговыми агентствами, повышающими кредитный рейтинг России. Зарубежные банки увеличивают э, российскую долю в своих инвестиционных портфелях. Наша страна постепенно превращается в солидного и предсказуемого делового партнера. Однако следует признать и другое. Политическая стабильность и благоприятная экономическая конъюнктура – не использованы в полной мере для качественного улучшения жизни граждан страны, для завоевания России достойного места в мировой экономической системе. Удовлетворяет ли нас достигнутое? Наш ответ, конечно же, нет. Еще раз нет. Для головокружения от успехов нет никаких оснований. Экономические проблемы России, накопленные в предыдущие десятилетия, десятилетия стагнации и кризисов, никуда не делись. Бедность, хотя и отступила, только немножко отступила, но продолжает мучить еще почти 40 миллионов наших граждан. В последние годы экономического роста нам удалось разве что не увеличить отставание от других стран. В этой связи, должен сказать, довольно долго многие политики и граждане страны были уверены или жили иллюзиями, что окончание периода военно-политической конфронтации – в мире чуть ли не автоматически откроет России путь в мировую экономическую систему, что распахнет нам свои экономические объятия. Жизнь оказалась куда сложнее. Да, период конфронтации закончился. Мы строим со всеми государствами мира, хочу это подчеркнуть, со всеми государствами мира конструктивные, нормальные отношения. Однако хочу обратить внимание и на другое. Нормы в международном сообществе, нормы в современном мире является и жесткая конкуренция за рынки, за инвестиции, за политическое и экономическое влияние. И в борьбе, в этой борьбе, России надо быть сильной и конкурентноспособной. Сегодня страны мира конкурируют друг с другом по всем параметрам экономики и политики. По величине налоговой нагрузки, по уровню безопасности страны и ее граждан, по гарантиям защиты прав собственности. Они соревнуются в привлекательности делового климата, в развитии экономических свобод, в качестве государственных институтов и эффективности судебно-правовой системы. Конкуренция приобрела действительно глобальный характер. В период слабости, нашей слабости, многие ниши на мировом рынке нам пришлось уступить. И они тут же были захвачены другими. Их никто так просто возвращать не хочет и не отдаст о чем свидетельствует ситуация на рынках нефти, стали, авиационных перевозок и других товаров и услуг. Вывод очевиден. В современном мире с нами никто не собирается враждовать. Этого никто не хочет, и это никому не нужно. У нас никто и особенно не ждет. Никто специально помогать не будет. За место под экономическим солнцем нам нужно бороться самим. Я уже говорил, России сегодня, России сегодня нужны более амбициозные цели, более высокие темпы роста. А наша экономическая политика, повсем, повседневная работа государственных институтов должны быть нацелены на решение соответствующих задач. Мало того, эти действия, эта политика должны быть понятны, понятны и поддержаны народом. Я убежден, чтобы обеспечить достойный уровень жизни наших граждан. Чтобы Россия оставалась весомым и полноценным членом мирового сообщества, была сильным конкурентом, наша экономика должна расти куда более быстрыми темпами. Иначе мы все время будем проигрывать, а наши возможности в мировой политике и экономике будут ужиматься. Готова ли Россия к такой конкурентной борьбе? Способна ли она обеспечить необходимые для этого темпы роста? Правительство зафиксировало и в своем прогнозе на ближайшие годы в интервале 3,5-4,6%. О чем это говорит? Первое. Фактически признается, что благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура уже не обеспечивает необходимых темпов развития экономики и ее конкурентоспособности. И второе. Правительство не рассчитывает на более высокие темпы роста. Что низкая оценка возможностей России – не на пользу делу. Больше того, она не предполагает активной политики, не предусматривает мер, нацеленных на использование возможностей российской экономики. Речь прежде всего о том потенциале, который есть в предпринимательстве, в научно-технической сфере, в современных технологиях управления. Считаю, что основное сейчас это создание условий, при которых граждане России могут зарабатывать деньги, зарабатывать и с выгодой для себя вкладывать в экономику своей собственной страны. Но для этого необходимо устранить то, что все еще мешает людям жить и работать. И прежде всего придется существенно изменить саму систему работы государственных институтов. Сегодня колоссальные возможности страны блокируются громоздким, неповоротливым, неэффективным государственным аппаратом. К слову, из почти 500 тысяч обращений во время телевизионного интервью почти три четверти это жалобы граждан на разные формы административного произвола. Уважаемое собрание, мы привыкли жаловаться на российскую бюрократию, многочисленную и неповоротливую. И претензии к ней совершенно обоснованы. Повторяем это очень часто. Между тем, бюрократических структур в России, как это ни странно, не больше, а иногда даже меньше, чем в других странах. В чем же тогда дело? Главная проблема – не в количестве этих структур, а в том, что их работа плохо организована. Нынешние функции государственного аппарата не приспособлены для решения стратегических задач. А знание чиновниками современной науки управления – это еще, все еще очень большая редкость. Я уже говорил о необходимости административной реформы. Ее результатом должно стать государство, адекватное нашему времени и целям, перед которыми стоит наша страна. И государственный аппарат Он должен быть эффективным, компактным и работающим. Что нужно для этого сделать? Во-первых, модернизировать систему исполнительной власти в целом. Сегодня подразделения исполнительной власти живут так, будто они продолжают оставаться штабами отраслей централизованного народного хозяйства. Предприятия в значительной степени приватизированы, но прежние привычки командования остались. Министерства продолжают направлять усилия на то, чтобы подчинить себе финансово и административно предприятия и организации. В результате таких административных издержек вести цивилизованный бизнес в стране чрезвычайно сложно. Между тем, прямая обязанность государства создать условия для развития экономических свобод, задавать стратегические ориентиры, предоставлять населению качественные публичные услуги и эффективно управлять государственной собственностью. Для этого структура исполнительной власти должна быть логично и рационально устроена. А госаппарат должен стать работающим инструментом реализации экономической политики. Реформы государственной службы придется проводить в тесной увязке с обновленными принципами работы и построения исполнительной власти. Во-вторых, нам нужна эффективная и четкая технология разработки, принятия и исполнения решений. Ныне действующий порядок ориентирован не столько на содержание, сколько на форму. В-третьих, надо, наконец, провести анализ ныне реализуемых государственных функций и сохранить только необходимые. В прошлогоднем послании я уже давал соответствующее поручение правительству и просил начать подготовку к административной реформе. Понятно, ревизия функций государства – задача непростая и долговременная. Здесь не может быть никакой компаниейщины, компанейшины, которые обычно заканчивается плавным переливом чиновников из одной структуры в другую. Но мы уже два года говорим о сокращении избыточных функций госаппарата. Ведомства по вполне понятным причинам цепляются и будут цепляться за эти функции. Но это, конечно, не повод откладывать реформу. Председателю правительства следует представить обоснованные предложения по реструктуризации системы исполнительной власти. В завершение темы, хочу отметить, нынешняя организация работы госаппарата способствует, к сожалению, способствует коррупции. Коррупция – это не результат отсутствия репрессий, хотел бы это подчеркнуть, а прямое следствие ограничения экономических свобод. Любые административные барьеры преодолеваются взятками. Чем выше барьер, тем больше взяток и чиновников, и их берущих. И мы не должны дожидаться, пока достигнутая стабильность превратится в административный застой, в том числе из-за непрозрачности в работе госаппарата. Для граждан он остается еще, еще остается черным ящиком. Следует определиться с четким перечнем информации, которую госорганы обязаны делать публично доступной. И этот перечень должен быть утвержден законом. Это нужно и для развития гражданского общества, и для формирования цивилизованной предпринимательской среды. Уважаемые коллеги, мы сделали существенный шаг в модернизации судебно-правовой системы. Большинство необходимых указов, актов, законов приняты. Средства на их реализацию выделены. Теперь нужно четко исполнить принятые решения. Ключевым считаю то, что изменения коснулись не только организации и условий работы судов, но прежде всего процедур, обеспечивающих защиту прав личности и доступности правосудия. Нам необходим такой суд, который уважают и в стране, и за ее пределами. И эта задача не только политическая, но не в последнюю очередь экономическая. Эффективная судебная система, я уже об этом говорил с самого начала, нужна и для того, чтобы у отечественных и иностранных компаний не возникло сомнений в ее авторитете и действенности. В июле этого года вступает в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс. В связи с этим судебные и правоохранительные органы должны решить многие организационные вопросы, чтобы, начиная с 1 июля, этот закон работал в полной мере. И я обращаюсь с просьбой к Федеральному собранию оперативно рассмотреть необходимые изменения в УПК и в закон о введении его действия, в том числе нормы, которые касаются передачи судам полномочий по арестам. На очереди важнейший для граждан и экономики страны гражданско-процессуальный административный арбит, арбитражный кодекс, закон о третейских судах. Думаю, следует оптимизировать и структуру арбитражных судов. Сегодня разрешение спора и рассмотрение жалобы на принятое решение осуществляется в одном и том же суде. Просил бы внимательно отнестись к этой проблеме. Необходимо также четко разделить компетенцию арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Судебную систему просто дискредитирует, многие это знают, дискредитирует то, что сплошь и рядом один и тот же спор рассматривается в разных судах, которые к тому же подчас принимают и очень часто принимают прямо противоположные решения. Это ставит в тупик и предпринимателей, граждан перегружает суды, не способствует развитию здорового делового климата. Надо привести в соответствие с новым законодательством. С новыми законодательными актами и положением закона о прокуратуре Российской Федерации. И, наконец, нам крайне важна гуманизация уголовного законодательства и системы наказаний. Сегодня за преступления небольшой и средней тяжести фактически следуют те же самые санкции, что и затяжки. Преступность от этого не уменьшается, а люди только ожесточаются. Между тем... Уже по действующему законодательству у судов есть возможность вместо лишения свободы применять штрафы и другие более гуманные меры наказания. Однако этой возможности они пользуются редко. Считаю, что применение наказаний, не связанных с лишением свободы, там, где, конечно, это обосновано, там, где есть основания для этого, должно стать широкой судебной практикой. Наша главная цель, и об этом мы много раз говорили, все об этом хорошо знают, добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной суровости. Одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность российской экономики, является стабильная законодательная база. Да, отечественная правовая система находится в стадии формирования. И сегодня нам приходится принимать много законов для того, чтобы быстрее адаптироваться к изменяющимся экономическим и социальным условиям. Между тем, даже это не может оправдать, что принятые законы часто противоречат друг другу. Будучи принятыми, не исполняются, постоянно подвергаются изменениям, иной раз даже не вступив в силу. Сейчас правительство подготовило новый пакет поправок в налоговый кодекс. И очень многие из предложенных изменений заслуживают поддержки. Но хочу обратить внимание, даже самые благие намерения разработчиков не должны становиться поводом для правовой небрежности и недооценки последствий принимаемых решений. Тем более, что в нашем налоговом законодательстве есть уже и примеры проработанности, продуманности норм. В первую очередь вспомним давайте о норме о 13 процентном подоходном налоге. Пойдя на этот шаг, мы существенно простимулировали деловую активность, пополнили казну, и, устранили, и упростили налоговую систему. И сегодня я еще раз хотел бы сказать, что это правило пересмотру не подлежит. Одним из факторов, который делает нашу страну некомфортной, к сожалению, для граждан и негостеприимной для иностранцев, является преступность. Правоохранительные органы должны направлять свои усилия на защиту прав граждан жесткую борьбу с рэкетом, административным произволом и коррупцией, на охрану прав собственника и производителя. Серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в стране представляет рост экстремизма. Речь в первую очередь о тех, кто под фашистскими, националистическими лозунгами и символикой устраивает погромы, избивает и убивает людей. При этом милиция и прокуратура часто не имеют достаточно эффективных инструментов для привлечения к ответственности организаторов и вдохновителей этих преступлений. Во многих случаях дело ограничивается доведением до суда лишь непосредственных исполнителей. На самом деле, банды экстремистов действуют, по сути, как организованные преступные сообщества и подлежат аналогичному преследованию. Уже в ближайшее время в Государственную Думу будет внесен законопроект, касающийся борьбы с экстремизмом. Уважаемые депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. В прошедшем году в целом завершилось организационное становление федеральных округов. Федеральная власть реально стала ближе к регионам. Полагаю, настало время перенести на окружной уровень исполнение некоторых федеральных функций. Приблизить их к территории. Прежде всего, в части контрольной и кадровой работы а именно в сферах финансового контроля и согласования кандидатур на должности в региональных подразделениях федеральных ведомств, количество которых тоже, о количестве которых тоже надо подумать. Нашей ключевой задачей остается работа по разграничению сфер ведения между федеральным, региональным и местным уровнями власти. Год назад с этой трибуны я говорил о необходимости наведения здесь порядка. К настоящему времени собраны и обобщены предложения органов власти, субъектов федерации и местного самоуправления. Создана для этой цели комиссия, которая проводит их скрупулезный анализ. Очевидно, что задача у комиссии непростая, но мы ждем от ее работы результатов. Они нужны для повышения эффективности государственной политики, стабилизации межбюджетных отношений. Внесение большей ясности в организацию российской власти в целом. Несколько слов о практике заключения договоров о разграничении предметов введения и полномочий между Центром и субъектами Федерации. Возможность заключения этих договоров предусмотрена Конституцией России и является легитимной. В известный момент нашей истории они были востребованы и, думаю, необходимы. Однако на практике само существование таких договоров часто приводит к фактическому неравенству в отношении между субъектами Российской Федерации. А в конечном счете, значит, и между гражданами, которые проживают на разных территориях России. Причем в большинстве случаев разграничение полномочий произошло лишь на бумаге. Недаром из двух имевших такие договоры субъектов, 28 их уже расторгли. Разумеется, в таком государстве, как Россия, надо учитывать региональную специфику. И необходимость в договорах с отдельными регионами, конечно же, может возникать. Но заключать такие договоры за спиной других субъектов Федерации, без предварительного обсуждения и достижения общественного консенсуса, думаю, неправильно. Полагаю, все договоры о разграничении полномочий должны проходить обязательную процедуру утверждения федеральным законом. Вами, уважаемые коллеги. Чтобы все знали, кто, какие преференции имеет и почему. И федеральное собрание должно на ясном глазу принимать это решение. Теперь о ситуации в Чечне. Стадия, военную стадию конфликта можно считать завершенной. Она завершена благодаря мужеству и героизму армейских и специальных подразделений России. Еще год назад мы считали тех, кто нам противостоит. Сколько там бандитов и террористов? Две тысячи? Три? Пять? Десять? Сегодня для нас важно, сколько их. Нам нужно знать, где они. В самой республике еще много социальных и экономических проблем. Мирную жизнь нарушают вылазки оставшихся бандитов. Однако из-за этого нельзя поражать в правах целый народ. Мы не можем этого допустить. Каждый житель Чечни или выходец из нее должен ощущать себя полноценным гражданином Российской Федерации. И потому главная задача нынешнего этапа – это возвращение Чечни в политико-правовое пространство России. Это создание в ней дееспособных правовых институтов и собственных силовых структур, а в перспективе проведения свободных выборов, полноценная система республиканской власти и экономически устроенная жизнь чеченского народа. Уважаемое собрание! В течение длительного времени федеральная власть практически не уделяла внимания проблемам местного самоуправления. В конечном итоге это непосредственно сказывается на уровне жизни населения в российских городах и селах. Одним из источников сложившейся ситуации является низкое качество законодательной базы местного самоуправления. Федеральный закон о местном самоуправлении и соответствующие акты субъектов федерации – в малой степени согласованы как с реальным состоянием местного самоуправления, так и друг с другом. Одна из причин – нечеткость в разграничении полномочий с региональными органами власти, а также неопределенность, за что именно должны отвечать государственные органы, а за что органы местного самоуправления. В этой связи надо законодательно уточнить само понятие и перечень вопросов местного значения. Часть из них пересекаются с задачами, которые выполняются федеральными и региональными органами государственной власти. Другие требуют колоссальной материальной поддержки и могут быть успешно реализованы только при содействии субъектов, а иногда и при прямой поддержке федерации. Кроме того, большой проблемой местного самоуправления остается недостаточность его собственной доходной базы. Но именно с местных органов власти население спрашивает и за исполнение федеральных законов, таких как о ветеранах, и за работу ЖКХ, и за очень многое-многое другое. Считаю, что федеральным законодателям необходимо определиться со структурой местного самоуправления. Прежде всего, закрепив законом те его формы, которые доказали свою жизнеспособность на практике. При этом не лишним вспомнить и наш собственный еще э, дореволюционный исторический опыт. Все эти вопросы должны быть отражены в новой редакции федерального закона об общих принципах местного самоуправления в региональном законодательстве. И, наконец, очень важно, чтобы у местного самоуправления была возможность создавать собственные источники формирования бюджета за счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель, иной недвижимости. При этом государственная власть, учитывая Расходные полномочия муниципалитета, муниципалитета могла бы обеспечить им долгосрочные нормативы отчислений от регулирующих налогов. Хотел бы еще раз подчеркнуть, без дееспособного местного самоуправления эффективное устройство власти в целом считаю невозможным. Кроме того, именно здесь, на местном уровне, есть огромный ресурс общественного контроля за властью. И на этом уровне мы обязаны навести порядок. Тот порядок, о дефиците которого... Говорят и пишут граждане страны. Уважаемые коллеги, отдельно остановлюсь на проблемах малого бизнеса. Только что упоминал это в разрезе местного самоуправления. Это важно для страны в целом. Как вы знаете, правительство подготовило изменения в законодательство о налогообложении малого бизнеса. И в процессе работы с ними в Государственной Думе прошу самым внимательным образом прислушаться к мнению Самих предпринимательских объединений, чтобы не повторить истории, когда с введением единого социального налога налоговая нагрузка на малый бизнес, к сожалению, только возросла. Это уже не первая ситуация, когда по пути в Думу происходит серьезная ревизия первоначальных проектов. Ревизия, приводящая к искажению самой идеи. Мы часто говорим, что начинающему бизнесу крайне важна возможность встать на ноги. Между тем, непродуманные, либо недоработанные проекты часто ставят наше предпринимательство не на ноги, а на уши. Мы обязаны прекратить бессмысленные соревнование между народом и властью. Когда власть порождает законы, а народ изобретает способы их обхода. Творческая активность людей должна направляться не на так называемую оптимизацию налоговых схем. А на развитие собственного дела, на базе использования тех норм, которые мы с вами им предлагаем. Хотел бы также добавить, изменение налогов – важная, но только часть проблемы. У предпринимательства в целом, а малого в особенности, огромное количество претензий, связанных с неоправданным административным давлением, и прежде всего со стороны надзорных органов и инспекций. Издержки от такого надзора очень велики, а порой абсолютно бессмысленны. Он зачастую осуществляется формально. При этом материальный ущерб от аварий, обвалов, пожаров и так далее не уменьшается. Заплатил за справку и гори себе на здоровье. Но и за порядком здесь надзирают сотни тысяч человек. При этих органах аккредитованы тысячи, это не преувеличение, тысячи коммерческих организаций, кормящихся на проверках. Их предписание и штрафы, равно как и поборы и взятки, ложатся непомерным бременем и угнетают предпринимательство. Нам нужны изменения в законы и подзаконные акты, которые уточнят и упорядочат полномочия надзорных органов, а где можно заменить их более эффективными мерами ответственности самих экономических субъектов. Действовать, конечно, в этом плане нужно очень аккуратно. Считаю, нам следует расширять практику комплексного страхования ответственности. За порядок в, этой, в той или иной сфере страховая компания будет отвечать рублем, в отличие от чиновника, который в худшем случае рискует получить служебное взыскание. Убежден, развитие системы страхования, страхования рисков приведет не только к неизбежному сокращению числа надзирающих, но и к большей эффективности самой системы контроля и надзора в стране. Благоприятно повлияет на состояние казны, на предпринимательскую активность граждан. Кроме того, правительство должно обеспечить сведение таких проверок к минимуму. В некоторых регионах практика такая имеется и достаточно хорошо функционирует. Установить своего рода мораторий на проверки для малых предприятий, например, для, на, на первые хотя бы три года их работы, при необходимости внести изменения в законодательство. Некоторые решения проблемы уже обозначены в ранее принятых актах по дебюрократизации. В этой связи хочу также обратиться к региональным властям. Ваша поддержка малому бизнесу сегодня абсолютно необходима. Решения федеральных властей по-настоящему заработают лишь при наличии реальных действий на территориях России. Уважаемые коллеги, еще одна очень важная тема. Одной из серьезных задач, прямо связанных с темпами экономического роста, является продолжение реформы наших крупных компаний, так называемых естественных монополий. И здесь огромные резервы для развития конкуренции. В прошлом году после долгих обсуждений были одобрены программы, программы реформирования ряда монополий. Хочу обратить внимание, что аккуратное в кавычках отношение государства к этим монополиям уже, к сожалению, используется ими для поднятия тарифов. И ссылки монополистов на рост издержек далеко не всегда состоятельны. Чаще всего несостоятельны. Хотел бы напомнить, реформирование монопольного сектора экономики должно проводиться в интересах страны. Потребители продукции и услуг, граждане, муниципалитета, государства не должны страдать в ходе модернизации этих гигантов. Реформы монополии призваны привести к понижению издержек, избавлению от непроизводственных расходов, непроизводительных расходов, к появлению продуманных инвестиционных программ. Для этого уже в этом году необходимо осуществить переход к утверждению правительством бюджетов инфраструктурных монополий. До сих пор даже не знали, что у них там происходит. Еще один важный вопрос. Управление государственной собственностью. Госпредприятия еще почти во всех секторах экономики присутствуют. Но, к примеру, из почти 10 тысяч унитарных предприятий по-настоящему эффективно работают только считанные единицы. А в 2001 году около 400 государственных унитарных предприятий находились в процедуре банкротства. Должен также напомнить, мы до сих пор точно не знаем подлинных объемов госсектора. Инвентаризация государственного имущества, о которой уже не раз говорилось, не завершена. Нашей экономике неэффективный государственный сектор ничего, кроме дополнительных расходов и проблем, не даст. Это не значит, что его не должно быть. Я говорю о неэффективном, неэффективном секторе. Полагаю, мы должны четко и максимально быстро определиться с имуществом, которое следует оставить в государственной и муниципальной собственности. Что касается банкротства, то в этой сфере необходимо срочно навести порядок. И прежде всего, обращаюсь опять к вам в законодательстве. Поточное банкротство предприятий уже успело стать доходным бизнесом. Мы обязаны сделать механизм проведения процедуры банкротства и оздоровления предприятий прозрачным, рыночным, а значит, Невосприимчивым коррупции. И я прошу Федеральное собрание не затягивать рассмотрение соответствующих законопроектов. Важнейшим условием динамичного экономического развития является эффективная банковская система. Она призвана аккумулировать финансовые ресурсы и превращать их в инвестиции. В этой связи необходимо наверстать отставания в банковской реформе, усилить банковский надзор, обеспечить прозрачность в деятельности банков, принять меры по повышению их капитализации. Уважаемые коллеги, один из самых острых вопросов, вызванных отсутствием конкуренции и монополизации производства в сфере услуг – это реформа жилищно-коммунальной сферы. И этот вопрос в той или иной сфере затрагивает абсолютно всех. С одной стороны, население платит все больше, с другой стороны, качество не растет, качество услуг не растет. Государства тратит на дотации ЖКХ огромные средства, однако отдача от них остается низкой. В отдельных регионах э, разрешением кризисов, связанных с коммунальными проблемами, было вынуждено заниматься Министерство по чрезвычайным ситуациям. И подавляющее, подавляющее большинство присутствующих в зале знают это не понаслышке и не из телевизора. Очевидно, что вся система функционирования ЖКХ требует кардинальных изменений. При этом в первоначальную концепцию реформы ЖКХ были заложены затраты, затраты на поддержание технологически устаревших и крайне изношенных коммунальных систем. На все утечки, и потери предоставки и просто издержки плохой работы предприятий ЖКХ. Однако главная цель реформы – это улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление. Только такой подход может снять опасения наших граждан, что вся реформа ЖКХ сведется к голому повышению тарифов. Основное, что предстоит сделать, это передать права распоряжения бюджетными субсидиями самим гражданам. Иначе население обязывают становиться потребителями услуг нерационального и затратного хозяйства. Монополизм в сфере ЖКХ не дает гражданам возможности выбирать на рынке необходимый набор жилищных и коммунальных услуг. В этой связи хочу напомнить правительству и руководителям регионов, что задачу повышения оплаты можно ставить только одновременно с развитием конкуренции, с проведением аудита, затрат коммунальных предприятий и предоставлением жилищных, да, жильцам прав на определение номенклатуры и объема жилищных коммунальных услуг. Только в этом случае у потребителя появится стимул экономить свет и тепло, а у производителя применять энергосберегающее оборудование, ставить приборы учета потребления ресурсов. Жилищно-коммунальная политика – это прежде всего обеспечение доступа жилья для граждан. Но еще очень многие наши граждане имеют тяжелые жилищные условия. При этом в мире давно существуют институты, серьезно облегчающие гражданам решение проблем приобретения и содержания жилья. Это прежде всего ипотечное кредитование. Конечно, его система зависит от общего развития уровня экономики страны. Низкие доходы населения и высокие процентные ставки на финансовых рынках – Неразвитый рынок жилья и огромные цены на строительство – это далеко не полный перечень проблем, которые можно и нужно решать с помощью механизма ипотеки. В некоторых регионах уже появился первый успешный опыт ипотечного жилищного кредитования. Предоставлено около 40 тысяч кредитов, а в отдельных субъектах Федерации начали работать региональные агентства ипотечного жилищного кредитования. Полагаю, что развитие системы ипотеки должно стать сферой приоритетного внимания и федерального правительства, и региональных властей. Уважаемые коллеги, нам э, нужно учиться использовать преимущества нового состояния мировой экономики. Очевидно, что для России проблема выбора, интегрироваться в мировое экономическое пространство или нет, не интегрироваться, такая проблема перед нами уже не стоит. Мировой рынок уже у нас, а наш рынок стал частью мировой системы. Между тем, в стране идут острые дискуссии по поводу вступления в ВТО. Не могу не обойти вниманием эту тему. Второй, эти дискуссии настолько жаркие, что заканчиваются сжиганием чучел оппонентов. Ну, думаю, что до сжигания чучел доходить не нужно, но вопрос требует, конечно, внимательного рассмотрения. ВТО хотел бы обратить на это внимание. Не абсолютное злое, и не абсолютное добро, и не награда за хорошее поведение. ВТО – это инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, становится сильнее. Кто не умеет или не хочет пользоваться, не хочет учиться, кто предпочитает сидеть за чистоколом протекционистских квот, пошлин, обречен. Стратегически абсолютно обречен. Наша страна все еще выключена из процесса формирования правил мировой торговли. Мы уже там, в этой мировой торговле, а к формированию правил ее не допущены. И это ведет к консервации российской экономики, к снижению конкурентоспособности. Членство ВТО должно стать инструментом защиты национальных интересов России на мировых рынках и мощным внешним стимулом для решения тех задач, которые нам и так нужно решать. Убежден развитие российской экономики, возможно лишь при ориентации на жесткие требования мирового рынка, на завоевание в нем своих собственных новых ниш. В этой связи продуманная архитектура нашего участия в ВТО должна состоять из нескольких элементов. Во-первых, одними переговорами в рамках ВТО не обойтись. Надо усилить государственные структуры, которые должны помогать отечественным производителям адаптироваться к новым условиям работы провести ревизию существующих мер государственной поддержки предпринимательства, выявить спорные с точки зрения антидемпинговых расследований программы, своевременно привести их в соответствие с требованиями ВТО. И что принципиально важно, готовить кадры соответствующие квалификации. У каждой из стран участников ВТО в обеспечении торговых взаимодействий и споров работают тысячи человек. А в российском госаппарате этой проблемой занимается несколько десятков служащих. Там... Где нам нужны специалисты, у нас их не хватает. А где не нужны, там их пруд пруди. Нам нужна постоянно действующая переговорная площадка для доведения до органов государственной власти интересов российского бизнеса, как сторонников, так и противников нашего участия в ВТО. Предстоит серьезно проанализировать федеральные и региональные экономические режимы. Ведь в законодательстве регионов есть акты, делающие Россию очень уязвимой, для претензий наших конкурентов. На плечи парламента ложится большая работа по гармонизации нашего законодательства, нашей правовой базы с нормами ОВТО. Важнейшими являются новая редакция таможенного кодекса, законы в области технического регулирования, защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, прав интеллектуальной собственности. Нам нельзя сидеть сложа ручь, шевелиться нужно. И, конечно же, власти необходимо продолжать консультации и с промышленниками, и обязательно с профсоюзами. Все должны быть участниками этого процесса. Мнения всех должны быть учтены. Уважаемые коллеги, наша экономика пока недостаточно восприимчива и к достижениям научно-технического прогресса. Значительная часть предприятий практически не вкладывает средств ни в создание новых технологий, ни в модернизацию старых. В то же время на российских ученых их научные результаты и высокие технологии – большой спрос за рубежом. Они-то в полной мере конкурентоспособны. Что подтверждается фактом работы в нашей, в нашей стране многих зарубежных венчурных фондов. Целые научные направления и школы поддерживаются грантами мировых исследовательских центров и международных концернов. Но богатый научно-технический потенциал, которым обладает Россия, должным образом нами самими не используется. Достойных и долгосрочных проектов для него в экономике очень мало. В этой связи правительству следует определиться с формами государственной поддержки новых технологий. Найти подходы, соответствующие нашим ресурсам, современной географии рынков, типам хозяйственных связей. Понятно, что модель научно-технического прогресса прошлых лет, помпезную и архаичную модель одновременно, восстанавливает нецелесообразно. Необходимо решение, привязанные к конкретным проектам а не к отдельным отраслям. Надо помочь российским разработчикам строиться в мировой венчурный рынок, рынок капитала, обеспечивающий эффективный оборот научных продуктов и услуг, и начать эту работу в тех сегментах мирового рынка, которые действительно могут занять отечественные производители. И, наконец, нужно создавать условия для здоровой коммерциализации прикладной науки, в том числе путем создания совместных предприятий, как в России, так и за рубежом. Особо остановлюсь на здравоохранении, поскольку оно непосредственно касается всех нас. В основном, правда, тогда, когда мы сталкиваемся с проблемами со здоровьем. Нам очень хорошо, всем вам очень хорошо известны показатели здоровья населения России. Они неутешительны. О том, что здравоохранению необходима модернизация, сказано очень много. В прошлом послании я ставил задачу подготовки законодательной базы для завершения перехода к страховому принципу оплаты медицинских услуг, медицинской помощи. У нас есть привычка, самая сложная, откладывать на потом, к сожалению. Эта задача не выполнена. Одним из безусловных приоритетов является продолжение военной реформы и переход к профессиональной армии при сохранении при сокращении срока службы по призыву. Реформа нужна обществу, но прежде всего и самой армии. Новую систему комплектования и сокращения сроков службы для призывников невозможно провести в один год. Поэтому в этом году Министерство обороны начинает эксперимент на базе отдельных воинских соединений, который должен практически отработать весь механизм перевода комплектования армии и флота на добровольный принцип. По результатам эксперимента станет понятно и ясно, как скоро мы сможем перейти на сокращенные службы, сроки службы по призыву. Причем, подчеркну, существенно сокращенные сроки. Тянуть с этой реформой нельзя, но и суета по этому вопросу недопустима. Работу будем вести поэтапно с учетом и финансовых возможностей страны, и интересов национальной безопасности государства. При становлении армии нового типа, мобильной и компактной, необходимо создать достойные социальные условия для военнослужащих и их семей. Не должны остаться без внимания государства и тех, кто отдал служению Родине годы своей жизни и увольняется из вооруженных сил. Им необходимо помочь найти свое место в, экономии, в экономической жизни страны. Напомню также, что в октябре этого года проводится первое за 11 лет существования Российской Федерации на перепись переписи населения. Самые общие результаты этого масштабного мероприятия станут известны в конце года. Они дадут нам обоснованные статистические сведения, прояснять ситуацию с численностью, национальным составом, занятостью населения, количеством вынужденных переселенцев, мигрантов и так далее. Повсеместное и качественное проведение переписи крайне необходимо стране. Принятие обоснованных управленческих решений невозможно без реального понимания ситуации информации о составе населения. Проведение переписи невозможно без эффективной кооперации и координации действий федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, органов аппаратов полномочных представителей президента на местах. Считаю организацию проведения переписи одной из первоочередных задач и прошу все уровни власти принять активное участие в ее подготовке. А граждан нашей страны отнестись к проведению переписи с пониманием государственной значимости этого мероприятия. Уважаемые собрания, сегодня Россия выступает одним из самых надежных гарантов международной стабильности. Позвольте мне перейти к этой части послания. Именно принципиальная позиция России позволила сформировать прочную антитеррористическую коалицию. В контексте союзнических отношений мы с руководством ряда стран СНГ приняли соответствующее решение. Для нашего государства, давно столкнувшегося с терроризмом, не стояла проблема выбора поддержать или не поддержать усилия по уничтожению его логова. Тем более, что... Эти меры действительно способствовали укреплению безопасности на южных границах нашей с вами страны и в значительной степени способствовали улучшению ситуации по этому вопросу во многих странах Содружества независимых государств. Совместными усилиями нам удалось решить важнейшую стратегическую задачу – ликвидировать наиболее опасный центр международного терроризма в Афганистане перечень его, негати... пресечь его негативное воздействие на... на положение в других регионах мира, устранить исходившую оттуда для нас с вами угрозу. После 11 сентября прошлого года многие, очень многие в мире поняли, что холодная война закончилась, поняли, что сейчас другие угрозы, идет другая война, война с международным терроризмом. Его опасность очевидна, она не требует новых доказательств. Хочу отметить, это в полной мере относится и к России. Подчеркну, что российская внешняя политика и в дальнейшем будет строиться сугубо прагматично, исходя из наших возможностей и национальных интересов. Война стратегических, экономических, политических, а также с учетом интересов наших партнеров, прежде всего по СНГ. Содружество независимого государства. Это реальный фактор стабильности на обширной территории мира. Влиятельное объединение государств с широким кругом задач и интересов. Работа со странами СНГ – главный внешнеполитический приоритет России. Приоритет, связанный в том числе с получением конкурентных преимуществ на мировых рынках. У стран СНГ есть много возможностей для осуществления масштабных, совместных, инфраструктурных, транспортных и энергетических проектов. Уверен, их реализация повысит прочность, прочность нашей интеграции, придаст новые возможности российской экономике и не только ей. Большие резервы интеграции скрыты в гуманитарных проектах, в том числе научных и образовательных. Россия уже повысила число студентов из стран СНГ, и правительство должно рассмотреть возможность дальнейшего увеличения числа обучающихся, хотя бы до 1% от общей численности тех, за кого сегодня платит российское государство. Считаю необходимым сегодня еще раз твердо заявить о наших приоритетах на европейском направлении. Здесь очевидна и наша последовательная позиция, и многочисленные конкретные шаги по интеграции с Европой. Мы будем продолжать активную работу с Евросоюзом, направленную на формирование единого экономического пространства. Наша важнейшая цель во внешней политике – это обеспечение стратегической стабильности в мире. Для этого мы участвуем в создании новой системы безопасности, поддерживаем постоянный диалог с Соединенными Штатами, работаем над изменением качества наших отношений с НАТО. В целом, хотел бы отметить, Россия активно интегрируется в мировое сообщество. И несмотря на жесткую конкуренцию, о которой я уже говорил, в нашей стране особенно важно уметь находить союзников и самой быть надежным союзником для других. Уважаемые депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, принципиальной особенностью современного мира является интернационализация экономики и общества. И в этих условиях важнейшими критериями успеха становятся лучшие мировые образцы. Образцы во всем – в бизнесе, в науке, в спорте в темпах экономического роста, в качестве работы государственного аппарата и профессионализме принимаемых нами с вами решений. И лишь тогда, когда мы будем не просто соответствовать этим лучшим образцам в мире, а лишь тогда, когда мы сами будем создавать эти лучшие образцы, только в этом случае у нас действительно появится возможность стать богатыми и сильными. Мы должны сделать Россию процветающей и зажиточной страной. Чтобы жить в ней было комфортно и безопасно. Чтобы люди могли свободно трудиться. Без ограничений и страха зарабатывать для себя и для своих детей. И чтобы они стремились ехать в Россию, а не из нее. Воспитывать здесь своих детей. Строить здесь свой дом. Спасибо вам за внимание. Уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые члены Совета Федерации, совместное заседание Палат Федерального Собрания для заслушивания послания президента Российской Федерации объявляется закрытым.